Мужики, всем привет! С вами Санек. Вот, спешу поделиться радостью с вами. Наконец-то мне не пришлось самому на коленках при помощи напильника точить тормозные барабаны, делать из них шкивы на 270. А если быть точным, на 276, это я к чему, ну, есть знающие люди, которые даже размеры шкивов не знают, точнее барабанов, а пишут всякую хуйню. Так, в чем же моя радость, скажете вы, да? Вроде бы все хорошо, все замечательно. Да в том, что ни один этот шкив не пригоден для установки. На сцепление Абсолютно не один Вот вот такая вот у меня Мужики радость Хуй меня дернул, блять, токарю Отдать 4 барабана сразу Отдай ты Саня один, блять Посмотри, сука Как он его сделает, блять Нет же ж, Саня Думает, облегчу себе задачу Положу потом на запас Буду только брать и ставить Хуй там, ребятки, я угадал. Вот. Все четыре шкива запоротые напрочь. Блядь. Это пиздец, короче. У меня нету слов. Ремни не то, что они в клин становятся. У них такой зазор, блядь. Они ложатся просто на чугунину. Что это ебануться, блядь, нужно. Просто ебануться. У меня просто совесть не позволит, блядь, людям вот это дерьмо теперь ставить, нахуй. Понимаете, блядь. Что с ними делать, Только разбить, нахуй, и сдать на алюминий. Все. Больше они нахуй никуда не годятся, блядь. Блять, ну сука. У меня нету слов. Мужики, блядь, просто нету слов, нахуй. Хотя за них я заплатил деньги, блядь. Вот. Ну, хули. Человек сделал работу. Он сделал так, как надо, блядь. Но то, что оно мне, блядь, не подошло. Вот, мужики, делал я их, блядь, на коленке. С помощью вот этого напильника, блядь, заточенного. Вот так вот. Криво, блядь, заточенного. коса, блядь, заточенного. И делал я их так, как мне нужно. Так, как мне нравится. Так, как они должны быть и должны они работать. Понимаете? Вот, мужики, вот она вот, вот эта вот вся вот петрушка, блядь. Кто-то не верит, блядь, что я, сука, передний ведущий мост... Без единой токарной работы собрал. Пишет мне в комментариях, еще смеется, блядь. Человек вообще дуплянь отбивает. Что к чему и почему? Ему похуй, блядь. Ему похуй. Короче, делаю, наверное, станок себе. Вот с того патрона, блядь. Есть у меня он еще один. Барабан лежит. Он один единственный остался. Как я его еще сюда не запихнул, блядь, пятым, нахуй. Вот что-то вот меня сдержало, мужики, вот реально. вытачу я его вручную, нахуй. Пускай долго, блядь. Пускай муторно, блядь. Пускай без станка, нахуй. Токарного, да? Ну так, как мне нужно, так как мне нравится. Вот не могу я, блядь, вот ставить то, что, блядь, не будет работать, нахуй. Понимаете? Хотите, я кому-нибудь их подарю. Вот реально, вот, блядь, мужики, кому надо, блядь. Я их просто, просто подарю. Напишите в личку. Нам. Ничего я за них не попрошу. Абсолютно ничего не надо. Просто спасибо скажите и все. ты это пиздец. Фу. Ладно. Немножко всплеск, так сказать, негатива. эмоций переполняют. Негативные. Но бывает и такое. Ладно, короче. давать